Всем привет, с вами как всегда Мугивара. И добро пожаловать в новое видео по Brawl Stars Сегодня мы будем мапать Амбер на 32 ранг И давайте посмотрим Сколько у меня кубков По сравнению с другими игроками Вообще в, в мире Посмотрите Девятое место в мире в местном ру топ 2 а, Поэтому давайте сразу в каточку пойдем Я надеюсь, что я запушу 35 ранг сегодня И покажу вам Настоящий геймплей за этого бойца И так что Смотрите этот видеоролик до конца Я вам объясню как играть за эту Амбер И покажу некоторые гайды Каточка Начинается И мы начинаем играть Слева Бео, справа Бео Замечательно Вот здесь проблема конечно Но мы сейчас решим А, мы забираем первый кил, но уже делают по два килла, по три. Я просто не успеваю. Смотрите, самая главная фишечка, это поджечь. Поджечь противника и дабы... Что происходит? Почему он хилит? Просто, вы, не, вы просто не поверите. Эта игра настолько богатая. А он успел подпрыгнуть, вот в чем прикол. Хорошо, что мы Мортиса забираем. Надо хоть бы каточку выиграть. Какую же сейчас ошибку? Видите, как здесь все настолько быстро происходит? Остается один кубок до 32 ранга. не знаю, за скриншотчу это. За скриншотчу. За скриншотчу. Я не знаю, как это произносится. Полетим в следующую каточку. Итак, ребятки. Новая каточка. Эээ... Что-то у меня, меня э, обхитрить, так сказать. И чуть мне не уйдет. Смотрите, крыса сидит. Хорошо, что я убиваю. Ой, я что-то встал. Я думал, я уже умер. Вот ненавижу эти вот эти вот э, таблички, которые выскакивают посередине матча. Это же просто капец. Настя, я ее поджег, она умирает. Видите, топ-3. Найс. Что за. Я вот здесь просто ничего не понял. 3 кила, а я на четвертом месте. Хорошо! Это на самом деле нам на руку. И залетает 32 ранг на ампер. Я просто в шоке, что у меня получается апнуть эту... этого бравлера впервые на 32 ранг. Так что погнали дальше. А кубки а мы с вами прощаемся ненадолго. До встречи!